отправляемся в путешествие по острову в такое местечко которое называется эльгарачка какие горы здесь класс! сейчас мы отправляемся на север в самые красивые живописные места острова Конечно, там другой совершенно климат, там прохладно, там бывают дожди. Но зато там богатая природа и красивые скалы. Вот такая прекрасная у нас дорога. И мы сейчас пока едем по красивой автописте. Но потом дорога будет горная, совсем непростая. Но мы пройдем. Водителем. Нам ничего не страшно. Ворчит. Но нам с ним, как говорится, море по колено. Мы тебя переквалифицируем в горного. Вот какое ущелье, смотри. О, глубочайшее. Продолжаем наше движение по автописте. И вот такие картиночки. У нас по одной стороне дороги, а по другой стороне, естественно, у нас океан. И вот как тут ущельями изрыта вся земля. Да, Все на этом острове рукотворное. Все. Здесь только труда. Ложи для того, чтобы этот остров стал райским. у нас за бортом 16 градусов. Мы уехали. Было сколько у нас? 25? 22. 22? Ой, вообще. М -м, какая красота. Вот здесь кони. Ну-ка, слушай, если будут кони, остановись, пожалуйста. Вот здесь были. Вон они, кони. Но они где-то там. Ой. Сейчас я посмотрю, нет ли близко где-нибудь коня. Вон там вот находится кони. Как вот я люблю шадочек! Но они сегодня не близко к нам. Мы продолжаем наше движение. Да, вот такая у нас живая песня. Вот такие отделочки вдоль дороги. И вот такие сукулентики растут. Вот такая вот деревушка. Все чисто аккуратненько. да вот она совершенно точно посмотрите какая красота мы находимся на смотровой площадке эльмирадор тут во все стороны прекрасный вид и здесь есть такой указатель такой рассказ об этом месте а мы смотрим на горачка, и он весь перед нами как на ладони действительно уникальное место Смотри, это кладбище Вот это испанское кладбище Посмотрите Урны В стеночках И там даже есть портреты Вот это вход Да, здесь, конечно, дорога вообще Просто это... Какой-то ралли. Вот тут очень... Не О, надо, ой, только, ой, говорите, как красиво! Не надо этого вот. Надо, надо. Конечно, трудные дороги, но очень красивые места. А вон там вот какой-то вход, какой-то домик. Интересно. видишь, у них свой частный въезд. А, и дома висит над скалой, просто вообще балди. Как они так делают, эти дома. Въезжают вот здесь, а сам дом вон там висит. Висит над скалой. Сейчас мы его увидим вот оттуда. Оттуда. Висячий домик. скалой как они не боятся упасть с балкона но ну, это просто мне голова кружится Нет, правда как это можно жить и висит над пропастью что за удовольствие да вот так вот аккуратненько аккуратненько мы входим в поворотик входим в поворотик ограничительные камни хотели бы вот эти. Рачика, это маленький городок с населением около 5000 человек, расположен на северо-западе острова Тенерифия. История города начинается в 1496 году, когда его основал итальянский купец де Панте. Ой, какой красивый городочек. В последующие столетии генуэзские купцы сделали... Порт Гарачика главным портом острова, а жители – самыми богатыми на Тенерифе. Мы находимся в порту Горачика. Да, здесь вот тоже организован сбор крышек. Вот такой прекрасный вид здесь. Горы. Вот по этой дороге мы сейчас спускались. Серпантин полный. А вон там наверху есть смотровая площадка еще одна. Здесь я просто пробегусь немножко. Вот оно море, вот оно горячка, вот они бурливые волны, вот оно все. Здесь все так бурлит, все так близко, все так красиво. Это можно снимать бесконечно. Он как люди фотографируются, интересно. Литун. Ой, какая красота! Экспром мы, мы находимся в Элькалитом Природные бассейны Но они сегодня закрыты Нам очень не повезло И я расстроена не передавать как Так я мечтала здесь покупаться А сегодня мы остались без купания В этот жаркий-жаркий день Процветание закончилось в 1559 году и потом началась черная полоса в жизни жителей острова. Город последовательно накрывали штормы, чума, наводнения, разрушительные оползни. В заключение произошло извержение вулкана Тревеха в 1706 году. Жители успели эвакуировать а сам город и порт были погребены под слоем лавы. Город восстанавливали на вулканической подушке. Но золотой век Горачика ушел безвозвратно. Сейчас это тихий, уютный городок с узкими улочками и спокойной, размеренной жизнью. Зашли в очень приятное кафе. Интерьерчик такой необычный. Прямо здесь нам готовят кофе. В этом кафе мы попили чудный кофе. освещать. Вы супер, придумали, же Тут у нас тоннель за тоннелем. Привычная картина северная, горки. Океан, крутые берега. Очень красивая. Санта-Прус, 57 километров. Мы покинули Горачика и продолжаем наше путешествие вокруг острова Тенерифи. Какие города и места мы еще посетили на острове, смотрите в следующих выпусках. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Спасибо, что путешествуете с нами. До новых встреч!